После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов, сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина. Ночевать дома Тихановской не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города, добавила пресс-секретарь.